Привет, да. Привет, родной. Надо вставать, я знаю. Надо ну, присаживаться говорили, сейчас сделаю ну, Мы с тобой будем потихонечку... Надо пытаться петь. ходить, очень больно. Я знаю. Ходить... Нужно вначале научиться присаживаться и потихонечку вставать. Потихонечку будем с тобой держаться. Первые три. Я не представляю, как это будет. Я не ждал, что будет так было Я сейчас. знаю. Я уже это сказала.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 Я поговорю с Ниной. Это, ну, зачем? Боль тоже это стресс. Чтобы ты не мучился. Это с Ниной я с Черниховским поговорю. лишнее было Да, по принципу выразиться Вот,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 все те проблемы, которые в настоящее время стоят перед алкоголиками, э, мы попытаемся решить нас с помощью этого фонда. Мы попытаемся снизу использовать наши возможности для того, чтобы э, влиять на эти проблемы. Один, два, не ищушься. Как ты говоришь своих пациентов? На вторые сутки поднимаешь, да? Да. Как ты им говоришь, Николай? На вторые сутки. Ты заходишь в палату, что ты говоришь. Если в покое не болит, да. значит, можно подняться. Угу. А у меня болит даже в покое. А если в покое болит, пациент тебе говорит: у меня болит в покое. Значит, мы его обезболиваем. Угу. Угу. Ну, точно такой же подход.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 ТВ бандаж. Давай, Давай косметический строй вместе сделаем. Или хочешь сам? Подожди, не поняла. Здесь у тебя еще ты подключен кучей систем, да? Все хорошо. Сейчас тебя одену, подожди. Почти как хирургический костюм. это я держу, а тебе на всякий случай руки понадобятся, если вдруг что. Вот так давай, ка Все нормально. Вот так, да? Молодец. Если что, назад можно падать. Если что, назад можно падать. давай, пошли. Давай, я держу, У -у -у. Ты, okay, Нет, а ты руки освободишь. Не, я держу. Давай. Я держу все. Давай, я не волнуйся. Дойди до перевязочной. Да, чтобы ты круто сделал. Все, то, что надо. Тихо-тихо, не торопись. Где ты это? О, <свист> все ушли. Вон там уже улыбаются девочки. <свист> стой, стой, стой. стой. Да. Но мы уже вот. Я чистал. После анальгина. Да, ну то есть хорошая идея. Хорошая да? идея, отлично. Но мы тогда так и будем делать. Тормал и анаргин. Да, особенно внутри внутриведном. Ага. Это уже испробовано. Вариант. Ну, видишь, вот это на шее вот, будет значительно а. эргономичнее. А вот это все в мешок. Ну. Мешка у нас пока нет да, да, никакого. Ксилофан. Просто пакет. В целом, ну, по крайней мере, сейчас терпеть можно. Ну Хорошо. Да, мы омылись, почистили зубы все. Уже не, да, да, уже, не уже не зря мы встретились. Брились. Ну, я специально зайти. Засудитесь, это все почти. Добились эффекта. Мы уже побрились, помылись. Анальги, на ноги нормально. Надо будет так и делать после термала. Да. Убежит вообще так от нас. Теперь я стану лучше понимать своих больных точек Я только что хотела сказать. Ты перед тем, как стать хирургом, был санитар, санитаром, помнишь? У -у -у. Прошел все этапы. А теперь ты стал еще, а пациентом. еще и пациентом. Я буквально mm -hmm. вчера об этом говорила. До сегодняшнего, до вчерашнего момента ты был хирургом. <му> точно. 100%. 100%. А сегодняшний момент, вчерашний а ты стал пациентом. А <му>, пациентом, да. это mm вот. -hmm. Добрый вечер, уважаемые друзья, спасибо, что вы нашли время и присутствуете сейчас в зале. Прошу прощения за слегка гунтозы. Мой голос, поскольку ноябрь все-таки месяц специфичный, я думаю, что множество людей сейчас в настоящее время страдают так же, как и я от простуды. Безусловно, простуда моя пройдет, но вы знаете, что я кроме этого еще онкологически больной. Я очень надеюсь, что мой рак э, оставит меня. Все на это надеемся. Поэтому сейчас за столом присутствуют и в зале люди, которые э, поддерживают нас в борьбе против рака. И это люди неравнодушные. Люди, которые хотят изменить ситуацию, мы знаем прекрасно, сколько проблем у нас сейчас в стране, связанных с онкологической темой. И поэтому мы хотим сегодня рассказать вам о новом проекте. Это самое начало большого плавания, возможно. Все зависит от того, насколько наши усилия будут плодотворны, насколько люди, которые желают нам помочь, смогут это сделать. Поэтому я очень надеюсь на большой успех и на то, что мы сможем все вместе совместными усилиями изменить ситуацию к лучшему. Да. Илюха. Давай. Давай. Вот так. Привет. Ну что ты как? Ну так, чё? Чё? Mm. Ужас, такой ты прям вообще несчастный. Mm. С синяками, с такими. Mm. Трошак. Честно, щедро. Mm. Из уверы, что наделали mm. с человеком. Mm. Ты знаешь, на этого, на кого похож? Mm. Я увидела фотографию первую, на дядю Фестера. Mm. Yeah, точно, Дядя Фастер. Mm -hmm. Ой, Андрюха вообще. Когда лежишь хорошо. А когда шевельешься, да, плохо. О, когда встаешь, начинаешь вставать, тогда начинается страх. Да. А что, прям внутри болит или шов? Внутри или что? Болит. Внутри все болит. Слушай, ну внутри же быстрее заживает, чем снаружи, да? Наверное. Ну ты же доктор, да. ты же должен знать процессы. Ну, да. Кожа Дольше. заживает. Больше. Кожа... Угу. Сейчас он говорит, не доктор, он пациент. Который... Он сейчас ничего который... не знает. Который противится всему. Тебя вообще вот так вот, да, раскрыли? И у него все вот здесь вот покоцано. Видимо, расширителями, когда а -а -а. кожу повредили. Угу. А ребра хоть не ломали? Ну, видимо, поломали. Может, и поэтому об Ну, поэтому и болеют, да. А что, могут, правда? В основном болят вот эти места. Нижние ребра. Ну, да, нижние ребра, А да. что, хочешь сказать, поломать? а шутишь, что ли? Нет. А что, могут поломать? Нет, Конечно, нет. когда раскрывают вот так вот. Ты чего не знала? Они могут ломаться. Еще сказали, что лимфатические узлы... А, эти лимфатические, да, Андрюш? Или Лимпат... они были очень низкие. И... И... Да? были такие, и скажи... как, скажи... как стилы. Короче, сожгла всю химию. Кошмар. А то есть они ну мертвые? вообще. Скажут нам морфолог. А их удалили тебе? Да. Все удалили вот эти, да? Серьезно, что удалили там? Да. Mm. Так полагается. Угу. Mm Я -hmm. <смех> и сейчас будут исследовать их. Да. А если что-то будет в этом что-то? Где? В этих кле. Это не важно. Не важно? Хими больше не будет. Это ты так решил или так сказали? Нет, это, это так решил. Ты так решил? Мы же ввели, нет. Мы вели эти четыре курса. Так. И все? Курс операционных до операции. Да. Все. У меня печень такая, писец. Да? Они говорят, там, бы же все. Она же имеет а, свойство а, устанавливаться. Так, это платиновая так называемая печень. Платиновая? Угу. Она же устанавливается, Андрюш, да? Она медленно будет устанавливаться. А ты желудок свой не видел? Тебе его не покажут? Сфоткали, сфоткали, сфоткали его, да? Ты нам покажешь? Ладно, нет Ой, на мне как град. Все. Я... Мама, можно в машине? Можно? Давай, Ну, папа, Ну, не фотогенична. давай, не давай, ты давай, давай, Чувствую, я себя довольно неплохо. Это значит, я могу водить машину, ходить по улицам, вот, принимать пищу, ну понятно, с определенными ограничениями. Я называю это титрование пищи, то есть очень маленькими порциями, но постоянно. В общем-то, путь пациента оказался гораздо сложнее, чем я об этом думал. Я имею в виду послеоперационный путь, потому что. Ну, во-первых, приходи, приходится много терпеть, гораздо больше, чем я предполагал. Вот. И я стал лучше понимать своих больных, это 100%. Я буду проводить определенные организационные изменения у себя в отделении на основании того опыта, который я получил, будучи пациентом. Поэтому, поэтому вот так. В общем, теперь я понимаю, что это очень непростая ситуация после операционного периода. Самый сложный период, на мой взгляд, был с четвертых по шестые сутки, когда уже вроде как все и неплохо, но еще и нехорошо. И в этот период максимально стало плохо спаться. Я просыпался ночью в два-три и дальше просто не мог... Спать не, ну, не мог заснуть, хотя я ну, морально настраивал, что в первые дни будет больно, но это было больнее, чем я ожидал.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 вот я мисочку бабушка дала аня, да ты неправильно делаешь давай возьми тарелочку походу да они удобнее сразу туда да ну просто на тарелочку потом выкинем сядь махарел уходит аня положи ты ему в конце концов котлету с пюре потом будешь разбирать Каждый. Данька, папе нужно поесть. Данька, на на родной, держи. Я тебе даю хлебушек. Да. Кушай хлебушек. Ну, молодец. Все, следи. Да, следи, чтобы тебя не забрали. Я боюсь, что Футик укол Вот все вижу Ну просто голодный А что, нет? Футик, Два. Нет? Футик? Два. Футик? для собаки это не много? А ну что я И я Давай не трогай Mm. Ну что, они идят, папа? Нет, не, пап? не пойдет. Ну, правильно, я тебе сказала, в суфлет, сколько ты еще будешь мучиться? Давай я тебе сделаем этим, знаешь, с какой вот Хочешь? А Ты уже, уже, а долго, долго пока она в кашу. Не перейти. надо, нельзя, не надо это есть. А ферменты? Нет, делали? ферменты уже съем. А что за ферменты? Фудя! Вы? Фудя! Через месяц разбужу раностолос и буду есть шашлык, понятно? Да, дай бог. Да, сейчас запомню. и 100 грамм, пить, да? Сейчас я не выложу. Говоришь, опять капель не обязательно? Можно? Не, Нет, в нельзя. А что можно? Пискать? Пискать. Можно. Можно. Можно. Коньяка, наверное, можно? Коньяка, водка есть. Можно водки. Давай с тобой по рюмке. Давай по рюмке. Давай еще лепса включим. Точнее, мне пол рюмки. Андрюша, а тебе слышно будет хорошо? Мне будет хорошо, мама, поверь. А почему вискарь? Вискарь более агрессивный все. Выспались? Да? Ну вот. Хоть кто-то выспался. Хоть кого. Спасибо. Так. Все получилось. Все. Все пока лежим. Голова не кружится. Записал. Да. И за фото записал. Мы тоже на сегодня. Классно. Ну вот. Программа максимум на сегодня закончилась. Даже для психологии. Но да. она была не нужна. Я помню вот так на всякий случай Ты видел, да, так выглядит у нас там с подавыдовом. Ты повидел хотел? Классно. Нет, реально классно, потому что мне mm -hmm. очень понравилось. Там все чисто, без всяких эзофогитов, э, и так далее. Но стомазитов, то есть не ясно, ничего нет. И пчет чистый. Резко не будут буду вставать постепенно. Тебе помочь? Сидим. Пока просто сидим. Ну, окружите. Легко. Пока окружите. Пока посидим просто. Вовка, ровно год назад ты мне делал гастроскопию. Ну, без наркоза тогда было, да? Тогда я было, я было без наркоза, да. Ну, сейчас более крупной, ты спал не мешался <с> Нам тоже в общем, хватит. Да. Нет, сейчас результат другой, мне сейчас он больше надолел, чем в прошлый раз. пять минут поспать, да? да. Это проще. Да. Хорошая тема. Слушай, какая по таки ваша большая Ну, вообще, супер-классный анастомоз. Давыдовский анастомоз, кстати, здесь. Нет, ну это класс, потому что никаких таких не вижу, вот слизь, которая должна быть, то есть Понятно. видно, что признаков воспаления нету, это абсолютно нормальная здесь ситуация. Мы посмотрели 10-15 сантиметров ну, туда и, ну, и собственно на этом остановились. Все. Спасибо, товарищ. Прошел. А, ты знаешь что? все. <свят> а. Я как бы я ходила, ходила, метал из металла. Так что не зашла. Где вроде все неплохо? А. Что контрастного как раз? Вам надо чаще вводить контраст. Если я не замедленное движение. Где? Сейчас. Да. Это не контраст, это про плохого. Да что вы! А, а вы там сам двигаться, Нет, нет, я же сейчас с эндоскопией. У меня уже все сделано. Сейчас Мальковь приберет. А? Сейчас Мальковь приберет. Приберет? Ну, он вообще любит, хочет да, быть знакомым. Не-не, мы сейчас только что с ним общались, все нормально. Может, вам до результаты? Не-не-не-не. <сёст> нет. Нет. кофейку сейчас будет, блин, это просто вот офигенно. <сёст> Уважаемые друзья, мы заканчиваем работу над первым глобальным сезоном проекта ⁇ Жизнь человека ⁇ Это история про меня, история документальная, и она будет завершена выходом последнего документального ролика. И в дальнейшем этот проект будет развиваться, как я вам уже и говорил, в нечто новое. Это будет медийный проект, который будет посвящен всем онкологическим больным, их помощи, организации им помощи. И по большому счету это будет проект про вас. Спасибо вам. Всего доброго.